Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную закуску из баклажанов. Рецепт хорош тем, что баклажаны не нужно жарить. При этом баклажанчики получаются вкуснее грибов. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Насыпаем в кастрюлю пол столовой ложки соли, одну столовую ложку с горкой сахара, вливаем 20 мл воды, 50 мл подсолнечного масла и отправляем на плиту. После закипания добавляем в маринад 30 мл 6% яблочного уксуса. Даем повторно закипеть. Затем выключаем огонь и выдавливаем в кастрюлю 5 зубчиков чеснока. Пока маринад будет остывать, нарезаем 700 граммов баклажанов средними кубиками. Дальше перекладываем их в миску, поливаем маринадом, хорошо перемешиваем и даем постоять 20 минут. Время от времени содержимое миски мешаем. Спустя 20 минут высыпаем промаринованные баклажаны на застеленной бумагой для выпечки противень. Распределяем их в один слой и отправляем в нагретую духовку. Запекаем 30 минут при температуре 190 градусов. Пока баклажаны пекутся, готовим заправку. 200 граммов болгарского перца очищаем от семян и нарезаем небольшими ломтиками. 10 граммов острого перца режем кружочками. Также нам понадобится один зубчик чеснока, пучок петрушки и пучок укропа. Пропускаем все эти продукты через мясорубку с мелкой решеткой и хорошо перемешиваем теперь запеченные баклажаны высыпаем в глубокую миску добавляем приготовленную заправку аккуратно перемешиваем при необходимости подсаливаем на свой вкус и отправляем в холодильник на 2-3 часа вот и все